В этой серии видео я расскажу про фишки и стратегии продаж. Я занимаюсь интернетом, интернет-продажами с 2006 года. За это время я научился и выстроил стратегии продаж различных продуктов, как своих собственных, так и продуктов моих клиентов, причем различных бизнесов, вплоть до гинекологии, продажи продуктов химического назначения, продажи различных электронных девайсов, ножей различного оборудования в общем то несмотря на то что они отличаются по функциональности стратегии примерно одинаковые посмотрите на скриншот на этом скриншоте наглядно видно применение одной небольшой фишки по внутренней перелинковке сайта позволяет повысить реально повысить посещаемость сайта соответственно и больше клиентов буквально в два раза и реально видно что было тысяча посетителей на сайте. После перелинковки в течение двух недель посещаемость возросла до 1400 человек. И это одна из фишек, которых я расскажу в следующих видео. Подробно конкретно вот, про вот эту фишку, что конкретно надо сделать, вы узнаете в следующем видео. А вся стратегия включает в себя множество этапов, множество таких ключевых моментов, Набирая их из копиков, вы получаете полностью всю картину, которая реально повышает продажи. Что надо сделать? Первое ⁇ это оценить, кто ваши потенциальные и реальные клиенты. В идеале это определить список ключевых фраз, по которым клиенты приходят на ваш сайт. Для этого используем Яндекс Метрику, Яндекс Вордстат, Google, подборщик, планировщик ключевых слов собираем статистику, сколько конкретно людей пришло, по каким ключевым фразам эти люди покупали, то есть не по всем ключевым фразам реально приходят клиенты. Но за счет того, чтобы мы создаем большую, большую захват аудитории, мы можем сформировать узкие целевые группы и конверсионные туннели, конверсионные воронки продаж, когда мы делаем ключевые страницы на которых реально происходит либо продажа, либо же подписка на рассылку но за счет большого объема информации мы получаем множество клиентов и не только поисковая оптимизация хотя поисковая оптимизация является наверное самым дешевым вариантом Я, прежде всего когда у вас нету клиентов мы работаем именно над контекстной рекламой. Контекстная реклама это платные способы привлечения трафика на ваш сайт выстраивание объявлений, опять же, я расскажу подробно на курсе, как делать объявления, чтобы получать за минимальные деньги максимум количество клиентов. Я сделал небольшой социологический опрос предварительно перед этими видео, что конкретно интересует людей. Две вещи – это привлечение трафика и повышение конверсии. То есть побольше клиентов, а дальше реально повышаем конверсию ваших продающих страниц буквально типовая конверсия реально продающего сайта интернет магазина вот из моей статистики составляет порядка 1 максимум 2 процента буквально используя технику сплит тестирования и подбор различных вариантов заголовков вы можете определить какие конкретно варианты объявлений какие варианты заголовков какие картинки я дам вам реальные схемы, как лучше это сделать, вы можете четко выделить, что вот эта вот версия работает лучше, дает больше клиентов, при том же трафике, трафик естественно стоит денег, даже если это поисковая оптимизация, вам приходится вкладывать в раскрутку некоторые деньги. Подробно, опять же, в следующих видео и очень подробно я расскажу в курсе. Кроме этого, мы рассмотрим социальные сети. Социальные сети ⁇ это новый тренд, который позволяет привлечь клиентов с узким, узко целенаправленно, выделить группы, которые интересуются вашими продуктами, которые по каким-то ключевым критериям вы можете определить. Берем по факту, берем Яндекс-Метрику, Google-Аналитику и анализируем срезы, кто из ваших клиентов. В Яндекс-Метрике это четко видно из потенциальных клиентов, которые пришли на сайт, реально покупают. По каким фразам? Какой у них пол? Чем они интересуются? Возраст? Мужчина, женщина? Интересуется, например, автомобилями. И когда не догадаешься, иногда бывают такие очень интересные вещи. И за счет вот этой вот информации вы можете в социальных сетях более четко давать объявления. Я расскажу подробно про структуру этих объявлений, какие конкретно объявления дают больше конверсии. Соответственно, за меньшее деньги вы получите больше клиентов, больше реально продаж. Даже не клиентов, а именно продаж. Нам реально нужны продажи. Электронные рассылки. Казалось бы, не все бизнесы могут что-то предоставлять людям я расскажу что конкретно надо писать в электронных рассылках как выстраивать цепочки потому что на самом деле это целая стратегия вы определяете структуру что конкретно должен сделать ваш клиент какие действия вы желаете получить что в итоге приводит к продаже Мы анализируем можно выстроить автомат, который позволяет определить, что вот этот вот человек интересовался, например, какой-то вещью, среагировал на такое-то событие. Вы выстраиваете цепочку, есть средства автоматизации, о которых я расскажу далее, при помощи которых мы можем перенаправить на нужные наши, нужные страницы, нужные электронные рассылки. И за счет этого реально очень сильно повышается отдача. Реально повышается конверсия в продаж, чего мы добиваемся. Таких стратегий достаточно много, очень подробно я рассказываю это в курсе, многие вещи я расскажу в следующих видео. И жду вас в следующих видео, о которых я расскажу более подробно, что надо сделать и как это надо сделать. Пишите ваши комментарии внизу в форме и жду вас в следующих видео.